Не, ну я серьезно. Чувствую себя не в своей тарелке. Всем привет, с вами Юрий, сегодня мы с вами рассматриваем выражение To feel like a sore thumb. Выражение переводится как чувствовать себя не в своей тарелке. Но правильнее его будет переводить, как чувствовать себя белой вороной, поскольку sore thumb – это белая ворона. Само выражение происходит от другого выражения, а именно to stick out like a sore thumb. Stick out – значит торчать, но sore thumb – значит «больной большой палец», как бы это ни было странно. Соответственно, выражение «то стекал как like от сам» будет переводиться дословно как «торчать как больной большой палец», а по смыслу он будет переводиться как «выделяться» или «быть как белая ворона». He out like a thumb. Слово «сово» само по себе значит «больной», «болящий» и так далее. Практически все знают слово "pain", но это существительное. Мы не можем сказать "pain сам». Да? Соответственно, у нас есть Прилагательное слово, которое ставится как определение к любому существительному, будет значить больной, болящий, ноющий и так далее. Так далее так. Ну давайте попрактикуемся немножко. Следующий диалог связан с этим же словом, to be a sight for sore eyes. Дословно будет переводиться как быть видом для больных глаз. Более литературный перевод будет быть усладой для глаз. Ну а как правило в разговорной речи оно просто переводится как я рад тебя видеть. My goodness, are you for sore eyes? A... На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Оставляйте ваш вопрос в комментариях под видео. Увидимся.